Каждый из нас был в ситуации, когда ему что-то показалось. И знаете, как сказал один из авторов произведения, человеку, которому кажется камень медведем, гораздо больше повезло в жизни, чем человеку, которому медведь кажется камнем. Потому что когда ты много чего боишься, как правило, ты в безопасности. И наоборот, когда тебе опасность кажется не опасной, то ты и есть в опасности. Этот автор говорит интересную вещь. Наша так называемая интуиция, внутренний голос, она видит опасности. И тогда мы проверяем, опасно это или нет. В данном контексте мы доверяем своей интуиции, и уточняем, либо вообще разворачиваемся и бежим от камня. Если это камень, то ничего страшного, а если это на самом деле медведь, то ущерб моему здоровью будет летальный. Соответственно, есть такие страхи, которые нам показались. И в зависимости от того, насколько мое отношение к этому страху велико или низко, имеет смысл проверить, это на самом деле так страшно, как я подумал, либо нет. Мы же знаем такие страхи, как выступления на сцене. Мы же теорию знаем, что вообще-то со сцены еще трупы не выносили. А, впрочем, нет, было такое. Но, как правило, это было у людей, которые уже известны, которые уже в возрасте, и у которых сердце уже не выдерживало на сцене. Это не было у тех людей, у которых страх перед сценой в 15-20 лет. Таких страхов в нашей жизни достаточно много. У меня здесь на сайте есть видео о плюсах и минусах страха. И тогда подумайте, Ваш страх – это камень или медведь? И что с ним делать? Посмеяться, либо избежать? В любом случае, если вы избегаете, вы ничего не теряете. А если вы не избегаете, то, возможно, вас ждет удача, возможно, неудача в любом вашем деянии. Иногда успех намного хуже и сложнее переживается человеком, чем привычные неудачи. Поэтому подумайте, как оно вам лучше. А то, что вокруг нам кажется много опасным, это наше наследство от пещерного человека. Как я всегда говорю, эволюция шла по пути развития страха. Всем, кому не страшно, уже не с нами. Так что выбирайте. Медведь у вас либо камень. И мы видим тех людей, которые считают, что э, медведь у них камень. И таким образом разводят наивных, как говорят людей, э, аферисты по телефону. И тогда эти люди, и так не имея денег, должны какие-то сумасшедшие тысячи, иногда даже миллионы. Это люди, которые не знают, что страх – это не камень, это медведь. Проверяйте, не доверяйте своим страхам. Они иногда реальные, а иногда выдуманные. И только вы знаете, какой из них который.